Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают. Народ, вы вообще понимаете, что происходит? Ты свидетелем, короче, пойдешь. А то так. Вот так. Сейчас еще подписку, Задача ложных показаний будут брать, понимаешь? Там суд, короче, устроили. Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной мантии будет сидеть, понимаешь? Боже. Ага, все серьезно. Вот такая здесь лужа. Заметь, та, та же процедура, что и в суде. Присаживайтесь. Это не печать, это роспись такая круглая. Умеешь так расписать? Я не умею. А губернатор умеет. Трава не растет. Ну я сейчас не шучу. Аналогия суда? О процессуальном. Процессу вы, вы действуете в рамках процессуального конечно. законодательства? Да, конечно. Ох ты как, ничего себе, у нас администрация стала судом, требует ходатайства. <свят> Какие опросы свидетели? Мы что, на суде что ли? О чем вы говорите? Какие опросы свидетели? Ну если я не ошибаюсь, это может быть и не он, под маской не видно. Очень удобно сейчас маски носить. Главное вовремя промолчать, и никто тебя не узнает. Да. А перчатки как удобно носить, какой-нибудь какой налет на квартиру совершили, Нет отпечатков, ни лис, никто ничего не запомнил. Сейчас, что это такое? Это маска. Что ты сделал? Это текстильные изделия. Это специальные изделия, чтобы у в мозг поступало меньше кислорода. А -а -а. да. Чтобы депоксии было, да? Конечно. Угу. Ты перестаешь соображать и берешь всякие глупости. Под да. угрозой вынужден надеть. У у есть на нас инфекционный, инфекционный Все в масках сидят, список большой. Кто из них присутствует? Согласите, пожалуйста. Люди. Ну, паспорт, удостоверение, подтверждающее ваши Я полномочия. Хочу как не дадить? А как удостоверить вашу личность? Давайте удостоверение. Я же не знаю их. они под масками все скрыты. У вас даты нет, у вас, у вас не действующие удостоверения. В смысле? Не... Ну у вас нет даты, так потому что она, наверное, бессрочная. Бессрочная? Пожизненная? А, вы, да, даже вы, да, после смерти да. действует? Возможно, выцвел, что а, выцвела. А можно тогда? Дмитрий Владимирович Попов! А именно, да. Глава города подписал. вас Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? И друг друга замещают. Всем привет! Продолжаем освещать ситуацию вокруг приюта Берегиня. Значит, мы присутствовали на заседании некой административной комиссии. Максим потребовал ознакомиться с материалами дела. Вот такое дело нам выкатили. Не прошито, тремя скрепками скреплено прямо при нас. Вот так это выглядит с обратной стороны. Суть заключается в чем? Они составили протокол 9 июля. Причем составили в отсутствии представителей приюта Берегиня. Тут они пишут, на составлении протокола не явилось. То есть сами расписались, сам один человек, один человек только, Ешков. Никто его подпись не заверил, ни печатью, ни другой подписью. Тут все не заполнено, никто не ознакомливал Берегиню. Протокол составил единолично. Далее они прикладывают в фото таблицу, то якобы на территории находится мусор. Сейчас, спустя месяц, ситуация выглядит совершенно по-другому. Об этом в предыдущих видео. Это все стройматериал, это шиферы для крыш, для кормокухни, это доски, поддоны. В общем, это все стройматериал для строительства вольеров, кормокухни и забора. Вот, вот это вольеры, крыши. Остальные собаки в будках на территории и на привязи. Значит, вот такой акт. Протокол составлен на основании акта. Ключевая фраза объекта капитального строительства отсутствует. А также, что на участке находятся стройматериалы, которые используются в строительстве вышеперечисленных объектов. Стройматериалы, не мусор. Учитывая вышесказанное, а также отсутствие объектов капитального строительства, указанный участок используется не по целевому значению, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей КПРФ. Составил акт, опять же, единолично Садыков Владимир Рашидович. Нас интересует территория. Да. У нас дрочит, мы дрочим, но... Вот он расписался. Так там никого не ознакомили. Печатью, там, другими подписями тоже не заверена подписью. Дальше они прикладывают договор. Год назад договор был заключен. Далее указываются обязанности арендатора. Подчеркнули они, что обязаны соблюдать при использовании участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно гигиенических, противопожарных и других правил норматив. Правила благоустройства территории города, не допускать загрязнения, захламления участка. Как это возможно, если им выделили участок? Как после войны. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Заболоченная мусорка, по сути. Мы копали ямы под столбы, так мы каждую яму по полчаса, по часу копали. Там то пластик, то железо, то пруты какие-то, то стекло, то еще что-то попадается. Даже на 40 сантиметров невозможно яму вырыть. Потому что это все мусор. Производить уборку участка самостоятельно, либо заключить соответствующими службами договор. Договор у них есть на вывоз мусора. Опять же указывает на правила о благоустройстве. Мало того, что они за эту мусорку заболоченную берут 140 тысяч, так они еще хотят вот через этот акт административный, через административное вот это наказание. Я предполагаю, что следующий этап будет эта подача в суд на расторжение договора. А после этого заходит Шувалов со своими 140 миллионами и с неким представителем, который на себя возьмет ответственность. Кто это? Вот я предполагаю, что и волонтеры, и администрация знают, кто это. И они готовят просто нацио рыдарский захват через такие и суды. Раньше они просто сносили приюты и расстреливали собак, а сейчас они хотят 140 миллионов освоить из бюджета. Также приложено обращение от неких волонтеров о незаконном недопуске волонтеров в приют «Берегиня», Оттуда они сами себя называют волонтерами опять. А препятствованной волонтерской деятельности и о жестоком обращении с животными. При этом ни одного документа, подтверждающего жестокое обращение с животными, не прикладывают. Доказательства, что они являются волонтерами, тоже не, это, не прикладывают. Очень много они тут написали. Сплошные ужасы. А самое главное, что это все подписали 76 человек. Волонтеры приюта «Берегиня». И инициативная группа жителей города Сургут. 76 человек. И в качестве доказательства они прикладывают скриншоты с открытой группы ВКонтакте, Берегиня. То есть вообще ни о чем. Скриншоты. Ни фотографии ни экспертных заключений, ни это удостоверения, что вы являетесь волонтерами, ни договоров, ничего не приложили. Просто скриншоты с интернета. Ну и то, что Ангелина не берет трубку. Приложили телефонограмму, якобы Садыков звонил Ангелине. Что нас интересует территория. Да. Что нас дрочит, мы дрочим. Но... И прикладываю три разные повестки. Одна без печати и без росписи. Вторая только с печатью. Третья с печатью и росписью. Шикарно. Народ, вы вообще понимаете, что происходит? Выделили абсолютное болото, люди сделали там, все разровняли, убрали траншею, возвели забор, ворота поставили и все. И теперь сейчас у них хотят обратно отжать эту землю. А не просто отжать, а дискредитировать приют, что они вообще там чуть ли не убивают этих животных. Смотрите, что делали волонтеры. Опека не сработала, обращение в опеку не сработало. Изъятие 33 трех не сработало, подкидывание трупа не сработало. Постоянные скандалы тоже не сработали. Заявление, что собаки там постоянно без воды, без укрытия, без еды, тоже не сработали. Нет у них документов доказывающих. Так они еще и скрытно видеокамеры ставят, в опеку обращаются. Я предполагаю, что происходит отъем, рейдерский отъем земельного участка. С целью освоить 140 миллионов из бюджета города Сургут. А чтобы такую сумму жители города Сургут одобрили, необходимо дискредитировать. Единственный приют в городе. Задавить его, задушить, а потом отнять землю через протокол, суд и освоить 140 миллионов. А возможно эта сумма вырастет до полумиллиарда. Мы приехали на мир 14 Здесь находится административная комиссия от администрации. Вот такая здесь служа. Машины с трудом проезжают ее. Небольшое озерцо. Не знаю, как ее назвать, даже, наверное, мирное, мирное озеро от администрации. При этом администрация выделяет колоссальные средства на разные проекты, но при этом здания у самих... С плохими подъездами, подъездными путями. Подчеркнули они, что обязаны соблюдать при использовании участка требования градостроительных регламентов. Я бы даже сказал, совсем вообще ни с какими. То есть тут озеро, Я не знаю, как этот город проезжать в легковой машине. Только что наблюдала легковая машина, еле-еле передвигалась по, вот по этой яме. Здесь какая-то очень большая глубина, и мы скоро зайдем вот в это здание. должен должна быть коляска типа джипа вот вот такого да, то есть, тут даже типа -то не так уж и просто человек без ограниченных возможностей а на инвалидной коляске вот сидит какой-то угол ну не знаю 45 есть 45 где по Наступная среда. А, в прошлый раз такого не было. Угу. Здравствуйте. Мы на комиссию, два часа. Журналист Антон Николаевич Булгаков. Куда тут можно присесть? <свист> <свист> Между желтыми чертами Это, когда на допрос вызывают. Заметь, То... та, та же процедура, что и в суде. Присаживайтесь. <свист> да, да, да. И главное расстояние, чтобы люди не могли нормально общаться спокойно. Разъединяем людей. НЛП. Разделяем власты. Пологие силы. <свист> особую себе мотиватором гражданского общества их будут еще и примировать люди будут отнимать твое имущество а из-за этого будут примировать типа печать ты не понял это не печать это роспись такая круглая документ он обязательно должен иметь подпись вот эта подпись такая круглая умеешь так расписать я не умею. А губернатор умеет. Вот этой таблички тоже раньше не было. Здравствуйте. Пожалуйста, кто зашел, ознакомьтесь с правами обязанностями и запомните два подошел на Что-то А что из за документ А, Еще и такое вообще участников производства по делу о административном правонарушении свидетель Конституция статья 51 разъясняется не разъясняется ну якобы разъясняется защитник и представитель законный представитель юридического лица сейчас сейчас будут оказывать на этом основании что типа у нас доверенности. Вот вижу, с правами и обязанностями, предусмотренными тогда когда, ознакомлен и к содержанию не разъяснено. Не разъяснено. Да. Ничего не разъяснено. Как написать? Я не буду ничего заполнять, я не обязан. Может, участвую в защите, кто-то не защитник. Да? Если что, прям письменно заявляешь, что ли, защитник. Присаживайтесь. Куда? Не садится. Сублюду дистанцию. Это все по этому вопросу получается, да? Вот. Столько бумаг. Это еще не вещее. Это только самое главное. Да, да это, это самое основное. основное такое. А кто написано за это возьмет, ну, вот столько Ну, сейчас узнаем на комиссии. Получила ты повестку. К этому повестку ничего не было. Только, как говорится, не объясняется и. Никаких пояснений. Конечно. Просто комиссия административная. Не... А это по этой это передус, статье, Она что-то говорит, что вы нарушили? Чтобы вот хотя бы я могла понять. Трава не растет. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну я сейчас не шучу. Ну как не растет? Мы же снимали видео, что а растет трава. Еще не формат встречать. Еще. Не представляться. Представьтесь, пожалуйста. Я народ, народный депутат. Что, а что? депутат. что вы говорите? Мы с вами реактивируем вы, А вы что ко мне, Рука то применяете? А вы что, не угрожаете? Нет, я вас спрашиваю. Нормально, культурно со всеми общаюсь. Даже э, с так называемым народным депутатом, который представился зам директора управляющей компании, Сервис 3 тоже с ним нормально пообщались. Выяснил, что у него нету статуса депутатского никакого. Никакого отношения к депутатам он не имеет. Пообщались, фамилию он отказался от назвать. Ну, не идет на диалог. Все, я... пообщались нормально, культурно. Я... Здравствуйте. Вы заявляете в В повестке я сложной. написал. Я понимаю, что в повестке. Ходатайство а о... Видим, что вы ходатайство? В ходатайство заявляйте, а в виде заявляете в ходатайство? свободной форме. А у нас что, суд или что? У нас по аналогии суда. Ну, ходатайство в обычно в суде заявляют. У нас также заявляют аналогия суда. Только по идеальном Аналогия суда? Сбор, администрация а – также... это аналогия суда? Причем тут администрация? Административная комиссия. Ну, какие ходатайства? О чем вы говорите? О процессуальном. Процессу... Вы, вы действуете в рамках процессуального Конечно. законодательства? Конечно. Ох ты как. Ничего себе. У нас администрация стала судом. Требует а ходатайства. Не к мы административная комиссия. Нет, как я, не я не цитирую слова? ваши слова. Я ничего не приравниваю. Так, пожалуйста. Сейчас мы вас вызовем. На съемку, и будете, написано, вы хотите, что что... Я журналист, я не не имею я право понимала. снимать везде. В какой ходатайстве? В повестке я написал собственно. Я понимаю, что вы написали в повестке. Написал, при присутствии журналиста. Я понимаю, вы заявляете ходатайство в опросе свидетелей, если вы хотите, чтобы они у вас что-то поясняли. Какие опросы, свидетелей? Вы что, на суде, что ли? О чем вы говорите? Какие опросы, свидетелей? Подождите, подождите, если, например, сейчас женщина это говорит, значит, фамилия, имя, отчество надо узнать. Вы Почу, будете что-то Мы пояснять? знаем Татьяну Александровну Семеновских. Ага. Я Людмила Николаевна. Я как вы застав... будете что-то пояснять наверное, на ходе заседания? Да. да. Значит, вы заявляете ходатайство, а и Опрос свидетелей? А Ты свидетелем, короче, пойдешь? А где так. <свят> вот так. Сейчас еще подписку, задача ложных показаний а будет брать, понимаешь? Административно, как говорится, Там жизнь. суд, короче, устроили. Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной мантии будет сидеть, понимаешь? Боже. Ага. Все да серьезно. Мужчина говорил, что богу, говорит, разговаривать. Что... <свят> ну это <свят> сервис 3, мужчина, это, народным депутатом назывался. <свят> Я не знаю, что пишет. Ходатайство. <свят> Ходатайство. Только не на их этом бланке, на, на обратке. Ой. Своим почерком и ходатайству требования. Это есть ходатайство? Или нет, не, собственно, ручно пишешь. Да. Бланк для... Так же шапку хочешь делали? Да. Что, или просто Берешь, и... вот такую штуку с нее списываешь. Вот кто а у какой нас судебные это... а а функции-то выполняет, а на, а на самом деле. деле. Слышь, Максим? тест на видеосъемку. А Верчуку, ну и че? будет рассматривать это как ее? Заместитель председателя Кирчук. Ну и че? Ну пиши, короче, не тяни время. Отнимаешь. может нас его отнимут сейчас. Можешь вообще написать волеизъявление. По-человечески. Волеизъявление? Да, волеизъявление. Требую... Я Максим Зелянов, действующий по доверенности. Требую допустить на заседание комиссии. Не надо представляться. Представьте, пожалуйста. народный депутат. Здравствуйте. А вы в сервис-3 да, работаете? Мы с вами не знакомы? Благодарствую. Честное общение. Что? Требую, комиссию, журналиста, да? а, требую на заседании комиссии в качестве журналиста и в качестве очевидца да? Людмилу Николаевну Чебатарину, а также в качестве моих защитников и доверенных. Так как им известно, и они могут поведать существенные обстоятельства, которые могут повлиять на принятое решение комиссии. Дата, число, время. Сегодня 13.08.2020. Серёстрый. А Это чем поймается, А мы к ним ходили два года назад. Он представился народным депутатом. Ко мне рукоприкластвовал. Девчонкам сказал, да сходите вы с этими платежками в туалет. что такое. На видео есть. Два года назад. Ну, он представился с депутатом тогда. А на самом деле он работает в сервис-3, не знаю, какая у него должность, то ли зам главный инженера, то ли технической части, что-то такое. В управляющей компании работать. Ну, если я не ошибаюсь, это может быть и не он. Под маской не видно. Очень удобно сейчас маски носить. Очень удобно. Я только об этом сейчас думала и думала. Главное вовремя промолчать, и никто тебя не узнает. Да. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходнее молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи, промолчи, промолчи, промолчи. Главное вовремя промолчать, и никто тебя не узнает. Да, да, Это да. Это я бы только уже забыл, Точно, о, да. когда мы спорили с когда мы а, а, а перчатки как удобно носить, какой-нибудь какой налет на квартиру совершили, Нет отпечатков, ни лист, никто ничего не запомнил. Хорошая страховка получается, Да. Обязанности все да, Бесок, высоко. Высоко. Да. Прав все заполнили? Да, я не знаю. прав обязанностей заполнили? А кто подошел на комиссию? Заполните, пожалуйста. А для чего они? Подписывайтесь, да. что если вы будете не согласны, вы не сможете это оспорить. Да. А, знаешь, в комиссии боятся. можно посмотреть. Нет, там все mm -hmm. расписано именно так, что если... Если сейчас что-то начнем, мы подписали что... Ты понимаешь, тебе сейчас пытались навязать статус свидетеля. Это, это... Ты понимаешь, что это такое? Раз, что это такое? Это, это... маска. Раз, что ты взял? Это текстильные изделия. Это, да, ее выдают в поликлинике. При входе вот такие вот маски, они Они сидят, их сами да, вырезают? Они сидят в регистратуре, и когда народу нет, они их вырезают. Что она может защитить? Уши. <смех> уши. Нет, кстати, когда я был в поликлинике, я одевал, после нее ужасно болят уши. Уши у тебя вот так вот загибаются. Режет, и... да? Загибает просто. Дышать не невозможно, просто невозможно. Ну как ты думаешь, это что это такое, респиратор, медицинская маска или текстильное это, изделие? Это специальные изделия, чтобы у тебя в мозг поступало меньше кислорода. А -а -а. Да. Чтобы дипоксия была, да? Конечно. Угу. Ты перестаешь соображать и любишь всякие глупости. Угу. Да, типа того, что, -то. что тебе нужно приобрести статус, статус свидетеля, чтобы да, поучаствовать да, в административной да, да. комиссии? как в суде, Судья и что все происходит согласно процессуальным <с ratio> действиям. Да. В коридоре почти никого не осталось. Скорее всего, последний за ним. Еще, одни остались. Че, ждем гостей или что? Всем привет посмотрю. Представитель по доверенности зряна. Проходите. А мы? Пойдем. Возьмем. Здравствуйте. Обязательно? Иначе Под угрозой вынужден надеть. Она не свидетель? Она очевидец. она переводителя. Зеленов Максим Геннадьевич, доверенный. Я представляю интерес к Вита Герени. Доверенность. Доверенность, Да. Так, ну, а болтовская Андрея Игоревна, она кто? А руководитель. руководитель. Так, уважаемые коллеги, uh, Зырянов Максим Гитардиня представил доверенность, выданную об, региональной общественной организацией защиты животных «Белегиня». Так, представлять интересы региональной общественной организации во всех организациях, во всех судебных отношениях. Там суд, короче, устроили. Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной мантии будет сидеть, понимаешь? Боже! Ага, все серьезно. Вы нам отдаете это доверие, mm -hmm. или ли нам заставление? Сделайте, пожалуйста, и нибудь mm -hmm. Кто mm -hmm. еще сегодня заявил? Журналист Антон Николаевич Булгаков. Вы заявляете, когда только о его участии? Mm -hmm. Да, я написал. Он в качестве кого? Он у нас будет участвовать. Он в качестве защитника и... Очевидец, Очевидец журналист. А он у него есть как защитника доверенность на представление интересного В моем присутствии ему не надо бумажно. Нет, вы же не являетесь самым непосредственно. Но ну, я и имею не... право представлять доверенность у вас интересны. написано, что вы вправите ли доверенность? Сейчас, сейчас будут отказывать на этом основании, что типа у нас нет доверенности. Дело доверенности написано... Что... Чтобы заявить защитника, не нужна доверенность. Пусть человек ставит, да. ему доверяю, это доверенный человек. Да, то есть, все-таки этот человек будет тогда, не представлять интересов, а он как очевидец, как, с вашей точки зрения, как свидетель, да? Будет очевидец. Поступать. Тогда давайте мы его пригласим после того, как вас окросим, и он как очевидец М -м -м, нам Я хочу, чтобы он присутствовал. Я ну, как журналист. в присутствии свидетеля мы не можем обо всех материалах если он будет выступать как свидетель. Пусть тогда он присутствует -то как журналист на данный момент. Хорошо. Согласны, уважаемые чурналисты, поступило ходатайство, а в присутствии... Догадайте, пожалуйста, Ваш документ. Камчатский регион информационное агентство удостоверение 21 Антон Николаевич Дугаба представляет информационное агентство Камчатский регион. Заместитель главного редактора. Заместитель главного редактора действительно по 22 -го года нам будет тоже. Согласны на участие? Нет, он будет участвовать. Согласна на участие в заседания? Согласна. Так, скажите, пожалуйста, вы осуществляете видеосъемку? Да. В какой целью и где это будет размещено? Пока не знаю. Вы собираетесь это размещать в средствах нас? Возможно. Скажите, пожалуйста, представитель по доверенности Великой вы согласны, что будет осуществляться видеосъемка, и потом промещена средства массовый Да. Представьтесь, пожалуйста, кем являетесь вы и зачем вы сегодня заседаете. Я Людмила Николаевна Чеботарена, ветеринарный врач, и обслуживаю я Берегиня. Клиника моя обслуживает полностью. Кроме берегини, еще у меня договор еще три общественных организаций. <свят> <говорится, другой> Зная <свят> я эту, эту ситуацию, я должна участвовать. То есть вы хотите, как свидетель, что-то нам пояснить, правильно? Как очевидец. Ну, скорее всего, обслуживающая очевидец это. Очевидец это с точки зрения бытовой, а по Кодексу административных правоношений очевидец называется свидетелем. То есть, когда ему известны какие-то факты, вы хотите известные факты о берегине и о ее деятельности нам сообщить. Правильно? По вы животным можете? я, да. А мы просим вас выйти, дайте, во-первых, ваш, ваш паспорт. Mm -hmm. Мы разъясним вам права и обязанности. Вы распишете эти планки, если не расписываетесь, вам обязанности, как свидетель. И потом мы вас опросим как свидетеля. А сейчас вам нужно будет протекивать. А, прошу, не беда, что... документы, удостоверяющие. У меня дело только касается по, по животным. Это понятно, понятно. Uh -huh. поняли. Uh -huh. У вас все уточнит. Усаживайте uh -huh. еще uh -huh. раз. Значит, уважаемые участники производства, лицо, в отношении которого ведется производство по делу. Вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять податость по пользоваться юридической помощью защитника, а также иными ними профессиональными правами и обязанностями. Свидетель по делу об административном правонарушении. Вправе знакомиться со всеми прави, давать свидетельские показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. А мы вас предупреждаем об ответственности за дачу ложных показаний. А все участники, всем участникам разъясняется право отказаться от предоставления каких-либо объяснений вам, в том числе разъясняем 51 статью Конституции, в соответствии с которой вы можете не давать объяснения, которые... Вы свидетельствовали а, остров да? Российской Федерации, в соответствии с которой вы можете не давать объяснения, которые будут свидетельствовать против вас, против ваших близких друзей. Все понятно? Ну, понятно, понятно. Я, как будто я в суде, это раньше у этого идея. У, у нас несудебный орган. Мы ведем процесс точно так же в соответствии с кодексом административных правонарушений. Мы должны были вам доссуснить права из статьи 51 Конституции и спросить у вас, все ли вам понятно? Ну, все понятно. Ну, а теперь, пожалуйста, удалитесь да? из зала, мы вас обязательно пригласили. Подождите минуточку. Есть ли у вас какие-то ходатайства на начало? Хотелось бы познакомиться с составом комиссии. Состав комиссии у нас вывешен в коридорчике есть. Кроме того, мы в постановление обязательно распишем в состав комиссии, и вам все это а все... Сейчас не могут Нет, представить сейчас, к сожалению, люди. сейчас мы не можем представить. Это не входит в, значит, в состав люди, кто Это не входит в процесс Мы, мы не постановление вам направим. Все в масках Видите, все сидят список большой. Кто из них присутствует? Знаю, пожалуйста, люди, и, и они сейчас будут выносить постановление, постановление по по поводу нас. Все в постановлении распишем. Весь состав комиссии, состав комиссии у нас в Ну, это у вас там на бумаге написано, я хочу, вот я передо мной сидят развещён. люди, я Все хочу ознакомиться, кто люди. Уважаемые коллеги, есть еще какие-либо ходатайства на начало заседания, если нет, то предлагают пойти дальше. Значит, у протокол. Поступил протокол от 9 июля 2002 2020 года на рассмотрение в административную комиссию города Сургута от председательства заместителя председателя административной комиссии Киричек Роза Ергеновна прессекретаре Дубининой Лилии Анатольевны с участием членов административной комиссии. 8 июля 2020 года в 11 часов выявлен факт несоблюдения мер по поддержанию эстетического состояния территории... Ну, вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. По поддержанию эстетического состояния территории муниципального образования городской округ выразившиеся в размещении и различных материалов, деревянных ящиков, коробок, строительных материалов, батонов, досок. Встречание 11 часов 30 минут главных специалистом отдела муниципального земельного контроля Садыковым. Что вас интересует территория? Да. Что нас дрочит, мы дрочим, но... Согласно акту, земельный участок... ...под надзором человека оказанен суд по содержанию и лечению бездомных животных. размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации... Там не указано за какой да. год эти скриншоты? еще скриншоты... Сейчас мы будем разговаривать, пока только следует... Я могу сказать имени береги, пожалуйста. Мы что вы хотите сказать по существу, а, материал, по, материалам, по существу по существу отраженных протоколей, материала и считаю. По доверенности указано с правом полного предоставления моих интересов в административном производстве. С правом подачи любых других документов я могу подать документ, что я ему доверяю. Здесь это указано. Дело в том, что в законодательстве написано, что если вам доверили представлять интересы, то вы можете передоверить. Именно эта фраза должна быть втяжена в доверенности. Это означает, что основной доверитель вам разрешает передоверить ее, представлять ее интересы другому лицу. В вашей доверенности не написано, что вы можете передоверить. Поэтому исключительно интересы Берегини может вставлять другое лицо на основании доверенности, выданной Берегини. Вот у вас такая доверенность есть, без права передоверия. Поэтому мы вас, пожалуйста, прислушиваем по существу. У меня а, подытайство о переносе вот как, а, а, а, а, дела для ознакомления документов. А... С материалами дела ознакомиться надо. Вы же не предоставили такую возможность? до начала заседания не заявляли. Что заявляют? имеется. Я хочу ознакомиться. Комиссии, уважаемые члены комиссии, на сегодняшний день поступило ходатайство от представителей Берегини об отложении рассмотрения дела и об ознакомлении с материалами дела. Как вы считаете, возможно это? Поясняю, что срок давности еще на рассмотрение дела есть и мы можем переназначить и рассмотреть дело в пределах установленного срока. Сколько времени осталось? Уважаемые коллеги, вы согласны удовлетворить данные? Я думаю, что все-таки надо предоставить лицам право ознакомления с материалами дела. Это их право. И я считаю, что это надо, и ходатайство надо удовлетворить. Согласны? Все вам хватит неделю для изучения материала? Вполне. Да. Дело откладывается на следующий четверг, на 14.00, повесточки мы сейчас вам выпишем, когда вы придете с нами с материалом. Да прямо сейчас, сейчас можем сфотографировать и всё. сейчас Конечно. Да. Сфотографируем, а через неделю мы соберёмся. пожалуйста, в коридорчик вам выпишут а, повесточки и мы вам предоставим возможность сборности, Угу. Благодарствую. Когда а, ты -то -то, можно, там напишем сейчас. Там, в коридоре да. напишем. Благодарствую. Сможем ознакомиться? Да, конечно. Пока вы все не разошлись, я могу пояснить ситуацию за пять минут вне процесса? Только маску, пожалуйста. Матыш, вы готовы меня выслушать? Ну, это не для протокола. Не для это протокола. Эфициально. Значит, на канале Сургутнадзора есть уже больше восьми видео, о реальной ситуации, что творится в приюте Берегиня. Как себя ведут волонтеры, что они делают. Более 33 собак они изъяли из приюта в течение года и не предоставили ни одного документа. Также они написали в опеку на семью Максима. Ну вот смотрите, У вы них... можете на следующее заседание прийти, это все под протокол рассказать. Сейчас вы просто... А вы же меня опять как журналиста запишете. А вы, вам трудно что ли доверять? нет ангелину ангелина напишет сама да. в качестве защитника она напишет Отлично. в заявление вот от ну а как на... председателя берегине лично Чтобы была Да. была зачем доверенность а зачем доверенность ходатайство заявляется без доверенности да. если она присутствует сама. сама лично а если ее здесь нет, то нам она описывает. сможет присутствовать в простой письменной форме. Я что-то не пойму, откуда такие сложности? Я вот несколько раз в судах был, при мне люди заявляли, вот он будет моим защитником. Правильно, все. потому что он присутствовал. Я вам говорю, если вы Берегиня здесь присутствовала, сама Но леди, она письменно напишет. Ну а мы откуда знаем, она это не она. Ну скажи, что же вы же прикладываете к материалам дела? Я же говорю, что мы будем все это оценивать не мы приложили, а приложили должностные лица, которые... Короче, тупик, понятно. Я сейчас... Я вы сейчас... Я сейчас... Ясно. Вы, извините, вы меня перебили. Вы, вы Хорошо. Извините, вы меня перебили, я вы хотел бы договорить. Вы сейчас заявили ходатайство об ознакомлении с потерянным да. делом. Правильно? Вы, вы, вы, мне, вы мне дали слово выразить свою точку мнения. Вы в рамках заседания выразите в следующий четверт. Мы вас вы же мне только что разрешили три минуты потратить. Я их не, не потратил еще. Дайте мне договорить. Очень коротко. Участок выделен в виде болота, мусорки с ледневками. Они были вынуждены залезть на чужой участок. Потом, когда ледневки убрали, сейчас вот они обратно перебираются на свой участок. Участок выделен без воды, без электричества, без водоотведения. То есть невозможно там что-либо сделать. Веткабинет и крематорий до сих пор не работают, потому что нет света. Водоснабжение и водоотведения, То есть человек не может перенести туда, сделать там крематорий. Выполнить предписание ветнадзора. И веткабинет не могу открывать. Подожди. Волонтеры постоянно скандалят, приезжают скандалы устраивают. И об этом тоже есть видео. Прекрасно Подождите, дайте мне договорить. Жалуются в опеку на семью, то есть переходят на личности. У них четверо детей, скоро пятый будет. Поэтому Ангелина не может присутствовать. Волонтеры ставят скрытые видеонаблюдения, скрытые камеры. То есть совершают какие-то следственные действия без суда и без полномочий. За год проведено более 30 проверок в том числе и вашими ну, инстанциями, и вернадзоры все были, и ни разу не выявлено ни одного нарушения по жалобам волонтеров. Они просто устраивают скандалы, дестабилизируют работу это, приюта. Более того, они создали параллельную группу ВКонтакте, ПАВМОГИ, и там разместили свои реквизиты. И на эти реквизиты уже собрали более миллиона рублей. А в приют это все не идет. То есть это было написано заявление по факту приз... наличия признаков э, состава преступления по мошенничеству. И сейчас идет, по-моему, разбирательство. Да? Так, помощи со стороны администрации вообще никакой. Ни рубля не выделены. При этом Шувала заявляет, что готов потратить 140 миллионов, в марте он заявил, на новый приют. А, хотя приют Берегине уже есть. Единственный приют в городе, это для животных, это Берегиня. Ни рубля администрация им не выделяет. А наоборот, приезжает есть, постоянно полиция, проверки, волонтеры, постоянно скандалы. Ну, вот такая ситуация. Подробнее смотрите на канале Сургутнадзор надзор Пожалуйста, знакомьтесь с материалами дела, придите в коридорчик. Все, ты тут будешь поболтать? Вернишки получили. Да, получили. получили. Благодарствую. Тут сколько написано человек? А может сейчас я уже, как два, говорится, три, четыре, пять, шесть. думаю, что не все здесь. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Человек. Ну, Тогда, раз, 500, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Ну, а ну, если мы сотрудника полиции не считаем, то семь человек. Пожалуйста. Пятеро из тринадцати отсутствовали. Кто а из них был там? Вы заместитель? Я знаю, вы а вы, вы заместитель, вы заместитель? Не Документы какие-то есть подтверждающие заместитель, что вы можете вести заседание. А можно удостоверить на сайте администрации города есть положение. Ну, мы вас тоже будем, что ли, на сайте то, что в интернете ознакомительный характер, который не влечет никакой ответственности, ни, ни, ни, ничей там набор да, цифр ну, просто. Что Чтоб я не бегала туда сюда, сюда. Мне надо совещание проводить. Ну, паспорт, удостоверение, подтверждающее а Как не дадите? А как удостоверить вашу личность? Удостоверение, буквы предоставить и показать. Ну давайте удостоверение. Давайте удостоверение. Вот как вот начинается комиссия, заседание, я не под знаю, комиссия. кто здесь заседает, в каком составе комиссия. Вдруг у меня есть отводка к этим людям, вдруг у этих людей есть личная неприязнь ко мне какая-то. Я же не знаю их, они под масками все скрыты. Вот. Это, не, это не действующий документ, это даже не документ. Но это, 17 это копия печати 17 -го года. Это не действующий. И нету начальника, который здесь указан. Посмотри. Это, вот что это. за комиссия Хиричек такая? Роза, это вместо Аверчука. Как она может Подожди, быть? Место вот, Аверчука? А, а где доверенность? Под... Ну. Вот именно над этот. Вот э, Сельминских она вот специалист. Вот это второго человека, как говорится, второй, это это первый. Э, Чудинов, в котором Павел был. Да, никто не представился. Все, мы больше не знаем, кто, кто тут есть. А вот мужчина сидел, кто? Минус, они не минус, представляются, минус я они молчат, никто не Минус понимает. один полицейский, то есть семь из тринадцати человек присутствовал. В таком случае, почему комиссия не в составит? составе? А за посты, Это, часа, помещение. Помещение, скажите, Нет, вы можете представить, если вы комиссия? Сейчас я вам покажу, пожалуйста. Может сотрудники а комиссии? Может сотрудники а комиссии? Может, сотрудники ком комиссии ну да, желательно. Достаточно было фамилию назвать, хотя бы. Вот вы же сказали Илье Анатольевне. Вот я поняла. Да, а, да. Я скажу, да. Василий Анатольевич, административный контроль, Спасибо. начальник отдела административного контроля управления администрацией города. Да. Ну, да. Должны да. истории же Фамилия, имя отчества за Салий Максим Анатольевич. Удостоверение за номером 62. Соответственно, глава города В.Н. Шувалов. А, что, по где у вас даты? У вас даты нет. У вас не действующее удостоверение. В смысле, не.. Ну, у вас нету даты. Так потому что оно бессрочная. Бессрочное? Пожизненная? А когда выдано? Даже, Даже когда после смерти действует. Остается, наверное, по удостоверению. Как нет. Как а когда оно вам выдано? Тут нету даты никакой абсолютно, оно не действует в ваше удостоверение. Возможно, ну, уже выцвело, потому что старые минуты. А, выцвело. А можно тогда доставить? -то я вижу, да. В смысле, что она тоже уже подрусилась. Разрешите, пожалуйста. Ага. Жирнаков. Можно... вот, все, все, все. Ваша? Разрешите, я посмотрю ваше время. Да? Жирнаков Павел Геннадьевич, секретарь комиссии отдела по организации работы административной комиссии администрации города. 21 марта год а вот можно. 2012 -го напишу, года, глава города. Нет. Дмитрий Владимирович Попов глава города подписал. У вас тоже Тихо, тихо, действий не действий. повышай голос. Общем, не но у нас Нового В... года, сейчас кто? Максим. Удостоверение бессрочное, но действующее. Я являюсь. Не как не являюсь не делать. Делать. Хорошо, у вас, нет, у вас. Нет, все нет Удостоверение Подписано. Все, благодарствуем. Спасибо. Сейчас у нас. Спасибо. Все, все, все, не бузи. Они Делаем это моя Все? все на каком я... основании у я... вот я... одного все, вообще все. нету даты на удостоверение у другого? Удостоверение выдано по полу и дата от руки 12 -го года. Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают. А, меня больше беспокоит то, что 7 человек из 15 было. Ага. Ладно. Давай, мы сейчас напишем о тот податайский ключик всех. Mm. Mm. Ну что это за комиссия такая? Yes. Ah, не заснял, как он сейчас шваркнулся в этой яме.